мои много вопросов от вас поступает что у вас проблемы с суставами суставы болят рук ног давайте сегодня поговорим о суставной гимнастике, гимнастике для рук самая простая суставная гимнастика это массаж определенных точек вы можете их не находить эти точки вы просто бьете активируете ладони хлоп растираете эти ладони, наши ладони, и как будто вы умываете руки, но только более агрессивно, то есть вы их прям не поверхностно, а как будто вы растираете. Затем вы каждый пальчик растираете отдельно, вот таким образом, растираете, у вас ощущения должны как мурашки по телу. Растираем каждый пальчик, потому что вот на этих местах, на каждом пальчике, определенные точки находятся. И они ведут по меридианам энергию в определенный орган. И это очень полезно. Если вы в течение дня будете несколько раз делать эту гимнастику, вы будете чувствовать себя очень бодро. Для тех, кому, у кого хруст, например, стоит, или болевые ощущения, вы подключаете дальше уже... Вот такие волнообразные движения, которые переходят уже и в локтевые суставы, заметьте, видите? От себя к себе, от себя к себе. Тоже несколько раз в день, по минутке. Я думаю, что минутку каждый из вас найдет. Затем, чтобы воздействовать на э, гормональный фон, тоже есть точки. Вот такими движениями, потирающими между пальчиками, вы, не касаясь пальчиков, проводите и улучшаете ваш гормональный фон. Вы это знали? Ставьте, пожалуйста, в, комментарии. в комментариях, оставляйте, знали ли вы это, понравилось ли это видео. И тогда я буду для вас снимать еще полезные видео гимнастика. Будьте молоды и здоровы, друзья мои! А с вами, как всегда, я Ольга Мира.